Далее, меня интересует возможность кластерного анализа терминала. Как правильно анализировать нефть Платформа АТАС? Это два разных вопроса было, я их объединил в один. То есть мы будем рассматривать сейчас кластерный анализ, и это все будет на примере нефти. Итак, в АТАС есть большое множество различных инструментов кластерного анализа. Я подготовил несколько шаблонов для фьючерса на нефть. Я их скину чуть позже в чате, после того, как закончу. И те примеры, которые мы будем рассматривать, на них есть шаблоны, те графики. Рассмотрим несколько вариантов. Во-первых, для открытия кластерных графиков нужно расширить свечи или в меню режим выбрать кластера. То есть вот здесь вы можете выбрать кластер, кластера. Выбираем первый здесь режим в меню «Волюм» граду, градуированные объемы. На картинке вы видите, что цвет изменен на черный в настройках кластеров. Это можно сделать, перейдя в настройки графика. У вас откроется вот такое, вот, такое меню. Здесь есть настройки кластеров, отдельная закладочка. И вот здесь есть пропорция градиента, есть цвет кластеров, по умолчанию он синий, вы можете сделать какой угодно. И здесь есть разные дополнительные настройки. Во вкладке кластера мы меняем цвет, в принципе, на удобный, я выбрал черный. Также я изменил пропорцию цветовых настроек и выбрал анализировать все кластера, загруженные на график. То есть у нас на графике загружено здесь там, приблизительно 20 дней истории и анализирует алгоритм все кластера, которые находятся в этих 20 дней и подсвечивает автоматически самые такие сильные относительно вот этого периода. То есть для, для того, чтобы было именно так, вам нужно вот здесь поставить галочку «Пропорция по всем барам». Пропорцию градиента я установил на уровне 90%. Вот здесь, по умолчанию, здесь, по было 70%. Чем больше пропорция градиента, тем контрастнее выглядят крупные кластера. То есть мелкие, более мелкие, они будут практически незаметны. Это нужно, чтобы акцентировать внимание на том, на чем вам нужно его акцентировать. В предыдущем вебинаре я уже говорил, что один из самых распространенных методов анализа кластеров – это отслеживание усилия и результата. В данном случае усилия это сам объем в кластере, а результат – это движение цены относительно него. В кластере происходит крупная борьба покупателей и продавцов, а дальше мы ждем победителя. На примере победил продавец в краткосрочной перспективе. То есть мы видим здесь борьбу в течение пяти минут, после чего в течение 20 минут у нас идет реакция в виде снижения, то есть продавец, покупатель не смог, продавец задавил. Анализ этой ситуации говорит о том, что продавец, в принципе, имеет неплохие шансы снова победить и продолжить снижение после отката, если это будет откат в этот в эту зону. Эта зона вот отмечена как сопротивление и, по сути, на подходе мы должны понимать, что продавец может снова защищать этот уровень. Все достаточно просто, нет никаких дополнительных индикаторов. Единственное, что нужно сделать, это отфильтровать ненужные кластера и ждать подходящей ситуации. Я хочу подчеркнуть, что по нашему мнению, трейдер не должен совершать много сделок. Задача не в этом. Ну, если он не скальпер, конечно. Намного эффективнее выжидать по-настоящему понятную ситуацию, очевидную, которую очень сложно или невозможно в текущий момент интерпретировать двояко. Если это анализ кластеров, то лучше всего ждать очень крупные кластера, и очевидную реакцию цены, как на данном примере. Это намного эффективнее, как показывает практика. Плюс вас никто не ограничивает в выборе инструментов. Вы можете отслеживать 10, 20, 30 различных инструментов на различных биржах и ждать понятных, хороших ситуаций. Большая вероятность, что если вы будете отслеживать много таких инструментов, каждый день на каком-то из них может появиться хорошая ситуация. И вы не будете пытаться выжать из одного инструмента каждый день там максимум, пытаться взять каждое прям движение от хая до лоя. Вот следующий пример с этим же шаблоном, но я выбрал ситуацию, где три скопления а, таких кластеров. Я их, опять же, выделил уровнями, и видно, что... После каждого из таких скоплений был отход цены, была реакция, да, и видим, что я отобрал самые, ну, на данный момент они самые черные, такие самые контрастные, кластера самые сильные. Здесь были такие серые кластера, но их в данном случае, они нам не интересны, нам интересны самые, самые сильные. И каждый раз после реакции есть... Ретест уровня ну, почти всегда, в данном случае здесь немного не дошли до этого, до этого уровня, но в итоге продолжили снижение. То есть для анализа используйте в анализе самые экстремальные объемы для того, чтобы увеличить шансы на успех. А далее у нас пример с кластерным графиком дельта и дополнительным фильтром в настройках кластеров. Здесь идея заключается в следующем. Мы знаем, что на рынке сражаются покупатели и продавцы, и всегда после движения цены кто-то остается в сделке с отрицательным балансом, кто-то с положительным. Подсвечивая в настройках кластеров, в данном случае, беды ярко-красным цветом, мы видим места, где продавец агрессивно входил маркет-ордерами. Не будем там, зацикливаться на том, кто это делал, крупный, там, мелкий, маркетмейкер э, или там, то есть без э, таких глобальных теорий мы просто представим, что если эти агрессивные кластера э, продавцов не приведут к движению вниз, а агрессивные маркет-ордера должны толкать цену вниз, то по сути эти продавцы оказались в ловушке. С обратной стороны стоят покупатели, естественно. На этом примере я специально выделил только беды, потому что, когда были выделены и беды, и аски, кластера накладывались друг на друга, и не было видно иногда там, продаж, например, кластеров на продажу, потому что их закрывали кластера на покупку. И по реакции цены мы видим уровни кластеров, в которых продавцы застряли в убыточных позициях. Далее вы можете ожидать реакцию цены на тестах этих уровней. То есть вы видите скопление, и, соответственно, если вы видите продавцов, значит, при уходе вверх эти продавцы будут в минусовой позиции. Отсюда вывод, что у нас покупки могут продолжиться. И, опять же, выделены уровни кластера, и у нас идет реакция, в принципе, на такие уровни, краткосрочные всегда. То есть эти уровни как минимум для скальпинга, для краткосрочного трейдинга можно использовать, и я бы сказал, их обязательно нужно обращать на них внимание. И обратная ситуация будет с маркет-покупками, -покуп... то есть если здесь будет, например, крупный кластер на покупку, после чего мы получим реакцию цены на него, то мы пойдем на ретесте будет большая вероятность отскока. И, в принципе, это обратная ситуация с продажами. Следующий пример с индикатором Big Trades. Его задача найти крупные сделки в ленте принтов и показать на графике. В настройках я отключил автофильтр, но он изначально подобрал 146 контрактов. Я немного увеличил объем со 146 контрактов на 160. Вы видите, как настройки выглядят. Это все нефть, на данный момент это 15-минутный график. Агрегированные сделки от 160 контрактов и выше. Та же логика, эти принты можно использовать также для поиска сноса стоп-лоссов, поиска мест, где покупатель или продавец смог застрять в убыточной позиции, то есть как на предыдущем слайде мы рассматривали. И на графике видно, как после появления кластеров рынок замедляется, разворачивается, и такие кластера можно совмещать в принципе со свечными паттернами price action, которые есть в свободном доступе, многие уже знают, но в целом, опять же, у нас есть продажа, причем продажа внизу, и реакция цены говорит о том, что эти продавцы, они не, не успешны в данный момент времени. Как бы логика простая. То же самое с покупками. Эти ситуации можно использовать для анализа рынка, и вы дальше, видя эту информацию, уже можете искать точку входа. Либо вы, имея Глобальное представление о ситуации, видя, понимая, например, что у нас там тренд вниз или тренд вверх, или есть какой-то сильный уровень, и видя на тесте такого уровня слабость покупателя, вы опять же можете принимать уже более взвешенное решение. И еще один пример с индикатором ClusterSearch, который был в принципе создан для очень гибкой работы с объемами в кластерах и свечах. Чтобы успешно его настроить, его необходимо понимать, то есть вы, точнее, вы должны понимать, что именно вы хотите найти на графике. В данном примере идея была следующая. Найти в хвостах свечей агрессивных покупателей или продавцов. То есть нам нужны покупатели или продавцы в хвостах свечей. Причем э, заведомо мы нужно получить отфильтрованные места, чтобы не во всех хвостах это были э, покупатели э, и продавцы, а только где их агрессия была успешна. То есть агрессивные покупатели должны э, толкать цену вверх. Если есть покупатель, то есть, когда появляется покупатель, цена должна уйти вверх, а когда продавец, цена должна уйти вниз. Для этого в настройках я выставил для поиска продаж хвосты вверху свечей для продаж и для покупок хвосты внизу свечей. Подкорректировал фильтр дельты таким образом, чтобы кластеров не было слишком много, потому что когда их слишком много, это шум, желательно сделать чтобы подобрать настройки чтобы кластеров не было много но они чтобы были качественные лучше меньше но лучше чем очень много и те кластера которые есть на графике на графике они чтобы выступали уровнями как можно чаще это одна из множеств вариантов использования индикатора cluster search вот так он выглядит и... Это график это Reversal Chart, и вы видите, как в хвосте есть покупатель, после чего рынок начал двигаться вверх. То есть рынок снижался, вошел агрессивный крупный покупатель здесь, Сна отскочила, и снова видим реакцию на уровень. Здесь то же самое, в ее хвосте есть продавец, дальше Идем ниже, и снова этот уровень можно использовать как уровень сопротивления. Таких вариантов настроек очень много. Очень много можно различной логики зашить в эти настройки. Мы ограничены во времени, поэтому я думаю, этого достаточно, чтобы ответить на вопрос, какие возможности кластерного анализа есть в терминале АТАС. Но помните, что во главе стоит трейдер над АТАСом и его идеи, которые трейдеры реализуют с помощью инструментов платформы. Эта палочка-выручалочка хорошо служит тем, кто понимает, что ищет, где ищет. Поэтому ну, прокачивайте свои знания, и тогда вы сможете работать с платформой более эффективно.